Доброго дня, с вами Андрей Никифоров, врач-диетолог, диетолог в холодильнике, и сегодня мы говорим про сало. Знаете, про сало так не просто говорить, потому что, а, знаете, есть такая категория продуктов, которая относится к таким национальным, да, например, вот пиво в Чехии, ну или, например, вот сало, да, и очень так много информации о том, что оно вот, да, ну, дюже полезно, дюже классно и так далее, и так далее. И это правда, и это правда. Что касаемо сала, сейчас, знаете, вот в период коронавирусной инфекции, многие говорят, что оно является профилактикой, э, да, и помогает э, выздоровлению при э, коронавирусной инфекции. Здесь отчасти можно сказать, да, потому что ведь сурфактант, да, это вещество в наших легких, которое помогает работать альвеолкам, оно ведь состоит из насыщенных жиров. Но тут, наверное, нельзя сказать, что только сало помогает в этом контексте. Любые насыщенные жиры, да, будь то сливочное масло, жирное мясо будет помогать что касаемо самого сала можно ли его а, употреблять во время снижения веса? однозначно можно но важно понимать сколько я соответственно буду а, да, этого сала съедать в контексте всех жиров в течение суток. То есть, смотрите, логика такова, что все-таки во время снижения веса я хочу избавиться от да, своего жира, по сути, животного жира. И сало тоже животный жир. И если я съем 10, да, может быть, 15 грамм, так тоненько-тоненько, вот элегантно нарезая, смакуя, да, это замечательное, может быть, подкопченное или соленое сало, то хуже не будет. Но нужно понимать, сколько жиров я съел за сутки, да, то есть в течение дня, потому что если у меня, да, вот, вот в обед было, допустим, сало, с утра там были тоже, соответственно, жиры, на полдник жиры, на ужин жиры, и я за сутки перебираю, то тогда снижать вес будет очень-очень тяжело. Поэтому, как продукт, пожалуйста, ничего там страшного нет, но нужно понимать, сколько жиров у меня в день было. Опять же, важен баланс питания не только по жирам, да и углеводам, и по белкам. Этому я и учу своих да, учениц в клубе. Вот такие замечательные результаты. Если тебе интересно, как снижать вес вкусно, без жестких ограничений в питании, то, пожалуйста, приходи к нам, расскажу, как это можно сделать. Ну и по традиции, лайк. Подписка, комментарии внизу, едите ли вы сало и сколько нужно грамм съесть за раз, да, вот я сказал 10-15 грамм, много ли это или мало, давайте обсудим в комментариях, на этом все, пока.